Всем привет, друзья! Сегодня мы с Наташкой пришли в лес по грибы, а то я с ума схожу. Наташ, говорю, пойдем, пошли, пошли. Я уже девчонкам обзванивала, есть грибы, переписывалась, есть, говорят, есть, иди. Короче, собираем грибы. Вот такие грузи, сейчас я вам покажу, какие я порезала, перероски. Вот сейчас только срез. Андрей, а ай, Андрей, говорю, Наташ, Блин, что ты меня пугаешь? Я думала, псина какая-то бежит. Обалдеть. Чуть Кулымский не сделал здесь, блин. Ты хотя бы предупреждать, скажи, Гузеля, это я иду. чешу. Так, смотрите, друзья, там рыжики. Так, я ведро там оставила. Пакет у меня, короче, я вам покажу сейчас. А! Да где я здесь как это? Минер, блин, ползаю. Что делаю? Грибы собираю, Наташ? Рыжики! Наташ, я же у лесного духа спросила рыжики. Дай мне рыжики, говорю. В итоге он такие красивые рыжульки мне дает. Сейчас я их поутаскиваю, почищу там спокойно. Опаньки, опаньки, боже ж ты мой. Ой, Пашка толстый. Пашка большой, не пролезает, никак не хочет. Да? Нету, да. Правильно, надо, как я. Как я надо ползать под деревьями ты не знаешь там где-то же просила рыжих тартан батюшками батюшки батюшки сколько их здесь сколько их здесь я ничего не нахожу синяпки нахожу да синяпки они тоже хорошие Грузия нашла. Там столько много груздей, Наташ. И все червивые, Наташ. Ой, боже ж ты мой. Боже ж ты мой. Мамочки моя родная. Сколь они класснющие, сколь они аппетитные. Можешь, мой. А как я буду вылазить, фиг его знает. Ну, вылезу. Как говорится, своя ноша не тянет. Вообще не тянет. Наташка, я здесь молитву считаю, не слышишь? Да я здесь минеркой занимаюсь. Боже ты мой! У меня слов нет. Мама Мия, господи, куда ж я залезла-то обратно-то вылезти как? Блин, вот там самый красавушный По березу вот, вот Его тоже вытащу. Ой! Ой! Это меня видит, надо, смотрите, что! Это ж кошмар! Гузелька грибы собирает. Что-то... А я думаю, с кем я там разговариваю. Я камеру включу. Ой, ползает, ползает. Ползает, ползает Гузелька. Ой, ужас! Теперь я знаю, где будут рыжики расти. Я знаю это место. Так, надо будет пакетик, пакетик принести. Ой, боже мой! Неужто, неужто я вылезла, люди дорогие, господи! Вот так мы собираем грибы мамами. Сейчас покажу вам, друзья. Что здесь-то творится? Я очень рада. Иди там, ищи свою дорогу. Не ночь. Сейчас я буду их чистить, сидеть. Конечно, половина червивые, но малюски, они стоп не червивые. Ой, я место нашла. Рыжух! который я очень люблю. <свист> <свист> Что, Наташ? А? <свист> Там, где -то, где -то. С той стороны? <свист> пускай уходят нафиг, сюда не идут. Здесь нас нет, пускай не видят. Ой, Наташкин, везде кучками, кучками у меня. <свист> Да что думаешь? Музыка, тихушка, тихушка, минерка еще та. Вот грузюшку тоже здесь порезала. Ой, Ой балами. Нашла я себе рыжиков. Слава тебе, господи. Как же я рада. Наташа, здесь глянешь. Короче, вроде белые и черные вместе. Здесь рыжульки. По-разному. Конечно, Гузелька же порядок любит. Рыжули мои. Ой, Наташа сейчас поможешь мне вытащить. Ладно, друзья, чистить надо. Смех смехом. А надо чистить. А нет, давайте с вами почистим. Сейчас мы поставим камерку. И будем чистить, сидеть вместе с вами. Так, проверяем. Подберезовик. Червивый. Шляпка чистая. Оставляем. О, чистюль! Представляете, чистюль! Так, вот эту серединку убираем. Это оставляем. Узелька ничего не оставит. Узелька все свое заберет. Вырежу да, Вырежу да заберу Вырежу да заберу Я такая тетенька Чистюль Друзья, чистюля Чистюлька Сейчас каждый гриб будет говорить Что ли Но... сидеть Конечно буду Я их очень-очень люблю Все, Наташка, завтра едем нафиг Куда едем? За рыжиками За рыжиками пыжиками Там, Наташка, у меня еще две эти. Там у тебя кучки. Видела кучки, да? Ага, там еще краснущие. Класснущие. А, блин, народ лишь бы не прибежал бы. Короче, друзья, еще там полазила. Вот опять нашла. Вот рыжульки. Все хорошие абсолютно. Чистюльки. Я сама грязнулька. ничего. Ну, Сейчас еще... Так, это Чистюля. Мы его в пакетик в другой. Это тоже хорошенький. Это режуля. Я прям с этими... Это грузик. Это этот волнушка. Это рыжик. Рыжки вообще классные. Вообще классные. Они сейчас как раз пошли. Грузди. Грузди. Чистюльки. Ах, смачные. Сейчас еще там посмотрим, Наташа. Друзья, вот я собрала рыжиков. 5 литров. И вот мои грузди. И сейчас мы идем собирать дальше. Дальше собираем, ходим, ходим. По лесу народу много как в городе. Бегают здесь. Кричат аукают. еще волнушка. Волнушка. Волнушечки. Я их тоже люблю. Вот и здесь сколько. Смотрите. Только включила камеру. Я вообще не знала, что здесь они есть. Хорошенькие. Хорошенькие. Наташ, ты? Наташа, блин, не пугай меня, пожалуйста. Что нашла? О, молодец! Я тоже один нашла. Я обожаю эти красноголовики. Я вообще все грибы обожаю. Спасибо лесу нашему. Нынче грибочков. Немерено всякий разный растет. Ну, нынче урожайный год. Вот насчет леса, да, для него преград нету. Насчет того, что... Как его? Как его? Ой. Высокосный год, независимо от этого. У меня мозг отключается, когда грибы ищу. Берем не дальше идем. Пошли грузи уж собирать, Наташ. Наташ, Наташа, тихушница, блин. ты там ищешь-то? А? Вот здесь они есть. Я пошла. Я пошла искать их. Обожаю. Обожаю грибы. Я вот эту охоту грибную, особенно когда они появляются, я просто тащусь по ним. Так, так, так, я знаю, куда идти. Я знаю, куда идти. Наташка под этим находится. А этих сыроежек куча. Хоть косой коси. Вот, друзья, включила камеру показать вам подосиновик. Красный головик. Чистюлька. Красотулька. Вот здесь они есть. Я пойду охотиться за ними, друзья. Нет, нормально. Короче, друзья, вот нашла еще два подосиновика. Больше нету. Но нам хватит. Так, что я сня... сни... решила заснять? Так, пальцы не буду трогать. Смотрите, вот что это за ерунда. Может кто знает. Что-то вообще такое растет у нас. Никогда такого мы не видели. Что за грибы пошли такие? Кошмар. А может правда грибы? Но это как грибы растут, но только непонятные грибы. Блин, кстати... Они вкусно пахнут грибами. Я серьезно говорю. Понюхай. Пахнет грибом, а что они за гриб? Друзья, какой? может вы знаете, что за гриб такой? Волнушка? Это точно не волнушка. Нет, волнушка в этом виде. Как его? Растрепана. После Акашева, наверное. Это она как это? А, не, голове крутится. Ладно. Смотрите, что пока я вас снимала, она нашла к подосиновик, который я люблю. Это нечестно, Наташа. Позднали. Сейчас пойдем в одно место еще. Посмотрим рыжух. Э, одни рыжухи у гузельки-то. Посмотрим этих грузей. Сейчас, Наташки, я туда сгоняю. Может, там есть еще красноголовик. Или что? После мы домой собираемся. Домой пора. А что? Это. Эти сыроежки, которых косой косить. Когда грибов нет, собираем. Когда есть, не собираем. Супец. Из него вкусно получается. Мы люди такие избалованные. Очень даже. Так. Наташулька, погнали обратно. Другое место, не обратно, а то место, куда я тебе сказала, пошли. Ну, Друзья, я, я лисички не... нашла. Я сейчас лисички еще соберу, Наташик. Видишь? Это лисички. Да, вот эти лисички. Ты что, мать моя родная. Ты не грибник, что ли? Столько Ой, лет я... ходишь. Я Смотрите, какой я грусть нашла здоровой. Не, мамка меня всему научила. Все грибы знала она. И здесь же рядом с лисичками стоит маленький подосиновичек. Смотрите, все-таки у нас лес очень богатый. И он очень хороший. Короче, еще не набрала Подосиновик взяла а уж. Ой, хороший Хороший Маленький они Я их в морозилку закину На один супец соберу Я же, друзья, говорила Всех грибов набрала, только белого гриба нет Лесному духу говорю Мне только белый гриб остался собрать Смотрите Наташик Я нашла белый грибочек он чистенький, хорошенький. И вот здесь он есть. Вроде он же. Нет, это не он. Обманщик. Наташа, что-то сомневаюсь. Это что, белый гриб, что ли? А? Нет, это не белый гриб, это хрень какая -то. А? Какой лизун? Я вот такого лизуна не знаю. А? А? Нет, это не лизун даже. Фиг его знает, какой. Груздей-то, груздей-то нарезанных. Ёшкин мать! Ёшкин кот, как мой батя говорит, мой отец. Ёшкин кот. Так, далеко от вибра не надо уходить. Наташуля, красотуля, я еще нашла белый грибочек. Еще надо, еще. Как балдю я по этим грибам. Я не могу. Я прям, допинг такой для меня грибами особенно когда они растут это полный ждец ну, это мухомор какой-то ой какой красавушный да друзья чистенький аккуратненький под березовичек бедненький стоит чистенький ой, грузики здесь растут Какая же ты моя красота. Чистенький. Беленький. Хорошенький ты мой. Любимки мои. Колопузики мои. Вот как я вас люблю. Мои золотые. Наташа, что собираешь? Белые грибы. Страшный какой. Волнушка стоит. Волнушечку возьмем. Как не возьмем ее. Ох ты. Волнушка стоит. Вот так вот, друзья. Слава тебе, Господи, как я отрываюсь на этих грибах. И снимаю, и на руках лежат, лежат эти грибы. Обратно к ведру иду. Сейчас закину. Найти бы мне мое ведро, то, Наташ. А вот он. Там стоит. Так, подножки. Смотрим, гузельечка, смотрим. Может, белые грибочки еще есть здесь. Красоту ты мою. Сейчас у меня дома офигеют все. Скажут, Мама! Откуда такое счастье? Так, волнушечки закидаем грузишком. Ведерки места нет. Так, подберезовики сюда. Белый грибочек красоту сюда. Вотвики сюда. Все, дальше пошла. Смотрите, друзья. Подберезовики. Вот немного. Подберезовики. Люблю эти осенние подберезовики. Белый. Красоту белыми шляпками. Ой, такой адреналин в крови играет обалденный. Вы просто не поверите, друзья. Это тоже съедобно, не буду я его брать. А, под березовики нашла. Короче, ой. березовики, в другой пакет. Они все хорошенькие, смачные такие уже, тяжеленькие. Пакетка... Пакетики-то у меня тяжеленькие, тяжеленькие. кошить-то, За груздями идем называется. Друзья, смотрите, какой я белый красавочный гриб нашла. Так его надо убрать. Так вот. Чистый абсолютно весь. Короче, сегодня у меня будет детям грибной день. А -а -а! Не падай. Наташ, а? я говорю, домой надо идти. Смотри, какой белый гриб попался. Вылазит всяко. Всяко-всяко. Показать хочу. Друзья, короче, мы пошли домой, да. Мы нашли. Я говорить не могу, я бегала. Мы пошли домой, я столько грузишек набрала. Столько подберезовиков, красноголовиков. Это просто пипец полный. Абсолютно весь хороший он. Нет, это плохой Так, ржули. Вы плохие? Неплохие, и только здесь, Чу чуток, хорошие, это хорошая Рожулька тоже, красотулька, ой, хороший потеряешь, блин, вложь куда-нибудь, хороший Я пакет сейчас... положь, Летят на нахрен они у тебя все, ой, не можем, все, ой, умираю, тащить не могу, люди, помогите, а давай все равно не да, нас. А потом со мной весь. потом Зай. не будут вот, пока ездить надо брать конечно и морозилку положим и засолим пути пути будем. надо сегодня у папки опять спросить рублей сто пускай перечислит на соль, на соль. А. что у меня там полпачки соли то осталось конечно. огурцы надо солить собрать огурцы у меня тоже надо собрать блин ой красотуля Туля-туля! Это чё ты что ты? Что ты хочешь? Мне? <с> друзья! Какой он красавочный! А что, белый гриб же? Зря я лазила, что ли, там? Ой, друзья, все, короче, я такая лохматулька стала собрали, нас нельзя в лес пускать особенно меня мы как дикари мы просто это надо было, вы видели как вот мои три, два пакета, Андрею позвонила сказала, давай приходи, я не могу тащить, просто реально не могу вот собрала еще белые грибочки несколько штук здесь чистые, это мусор, не смотрите это мусор Красноголовики. Короче, всех грибов набрала, которые хотела. Здесь белые грузи, черные грузи. Здесь лисички, рыжики больше. Больше рыжиков, 5 литров больше. Душу я свою отвела. Ей-богу отвела. Я, наверное, такая лохматуль. Еще и грязнуля. Скорее всего. По болоту сейчас шли с Наташкой. Дышим. Кое-как. Ой, ну все, друзья, душу я свою отвела. Наташка говорит, еще не всю. За рыжиками хочешь? Я говорю, хочу. Сейчас рыжиков набрать, дай бог. И будем жать только опяток. И нам вот так хватит на зиму. Ой, друзья, друзья. Жадина, говядина, что ты там нашла опять? Руси. Пипец, белые? Черные. Ай, у меня их полно не надо. Ладно, друзья, все, наверное, попрощаемся. Сейчас Андрей подъедет, и мы домой. Дуй, драйв, дуй, дуй, дуй, пойдем. Поедем. Вам все, пока. Ну вот, друзья, я начистила столько грибов. А так, волнушки еще не почистила, буду чистить. А, затем вот столько красноголовиков набрала. А, подберезовики, вот. Это все рыжики, я их промыла уже все, сейчас буду солить. Это белые грибы у меня все вышли. Это лисички промываю, сейчас промою. И у меня осталось а, посарить, а, почистить грузди. грузди. получилось, получился у нас а, целый тазик надо будет сейчас Андрей поставил картошку жарить. А с грибами, белыми грибами был жарить. нам сосед по квартире сегодня уезжает на север, принес арбуз в гости. Ну, это у него холодильник стоял. Вот, половинку уже съели, вот, половинка еще осталась. Вот такие у нас серии классные. Короче, угощают нас всегда. Вот, сейчас покажу в Руси. Вот у меня грузишки. Это сейчас все промывать буду. Белые, черные отдельно. Друзья, вот смотрите, у меня Андрей пожарил с белыми грибочками. Картошку, Давид. А ты гулять собрался, смотри. Она такая тушеная получилась. Попробуй. Ну-ка. Вкуснюшка такая. Горячо. Конечно, горячо. Будешь? Сейчас. Давай поешь. Ладно, Конечно, сейчас поешь. Скажу? Да, да, давай. У него друзья пришли. Это... Я говорю, покушай, потом пойдешь гулять. Успеет. Так что, друзья, вот. Сейчас я тоже поем. И буду ага, грузить Потом мне надо будет идти козу доить. Приятного аппетита. А? Приятного птица. А, спасибо. Угу, не Папа, что делает дырники, да?